здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана ягодный сезон близится к завершению и мы традиционно подводим итоги и смотрим наши урожаи этого года а в сегодняшнем ролике речь пойдет о столовых сортах Ну и поскольку столовых сортов у нас прибавляется и прибавляется то ролик будет разбит на две части и в конце второго ролика конечно же тоже традиционно подведем итоги и я назову лидеров этого года, лидеров этого сезона. Академик, он же памяти Джинева. третий год кустику, первое сигнальное плодоношение. Смотрите, вот эта сторона солнечная и здесь гроздочки, в общем-то, готовы. Ну, может быть, чуть-чуть повисеть. Вот там... Чуть-чуть хуже, но там и гроздочки крупнее. И там чуть-чуть менее спелые. Но опять же сроки, то есть 15 сентября сегодня, сроки списываем, во-первых, на сигнальное оплодоношение, во-вторых, на сложность года. Вот смотрите на маленькой гроздочки, то есть вот размер ягоды. Размер ягоды хороший, цвет такой синенький, красивенький. Ягода уже сладкая, особенно на этой грозди, там чуть поскромнее. Ягода вкусная, ягода очень насыщенная такая вот по вкусу. Пока что сложно описать его словами, но вкус богатый и очень хрустит, прям вот как огурец, как огурец хрустит. Там, кстати, тоже уже сладкая. Только что не такая ароматная, более простая. А вот здесь, особенно на этой гроздочке, уже аромат формируется, вкус формируется. Ну, я думаю, что в норме, начала сентября он точно будет созревать. А, а может быть, и, и еще раньше будем видеть. Ксения, молоденький кустик, первое сигнальное плодоношение. Гроздочки небольшие, но ягоды, ягоды очень крупные. Конечно, на этой гроздочке чуть помельче, но здесь, вот по сравнению с моим пальцем, видно, что ягода большая. На 8 сентября ягода полностью готова. Вкус приятный, гармоничный. Ягода сладкая, но при этом без приторности. Мякоть плотная, хрустящая, мармеладная. И единственное, после проливных дождей, ну, правда, уже они некоторое время назад были. А небольшой треск возле плодоножки, вот там совсем чуть-чуть. Ну, после этого уже прошло достаточно времени, больше недели. Ягода прекрасно сохраняется на кусте. Алладин, 14 сентября, и даже он несколько перевисел, честно говоря. Обычно он созревает, ну, в принципе, самое начало сентября. Почему я говорю перевисел? Потому что, смотрите, на ягодке появляется вот такой вот коричневый. Это ни на что не влияет, единственное, что внешний вид становится не очень привлекательным. Года два назад вот такую ягоду мы срезали, причем даже после морозов, уже пришли тогда морозики. И после этого еще ягода смогла полежать. Мало того, что полежать, еще и сохранить все свои вкусовые качества. А, да, тоже, к сожалению, в этом году ну, не очень большие гроздочки. Хотя, смотрите, ну вот ягода, да, размер ягоды очень хороший. Ягода очень вкусная. Вот еще один малыш, который с удовольствием полакомится такой ягодкой. Ягода по структуре очень мясистая, такая вот хрустящая, при этом сладкая, с мускатным ароматом, с ярко выраженным мускатным ароматом. Вот видите, малыш ходит и вынюхивает, где бы еще такую ягодку взять. Но сама с куста не берет. Единственное, что внешний вид несколько подвел, то есть норме вот такая вот должна быть ягодка, красивенькая, розовенькая. Вот видите, малыш ходит и вынюхивает, где бы еще такую ягодку взять, но сама с куста не берет. Аркадия, умница, красавица, стабильный, надежный сорт. Такие большие плотные грозди. Вот с этой стороны я даже рискнула, оставила две на побег. Но, конечно, так делать не стоит, потому что сразу видно что ягода мельче, чем вот там, где оставлено по одной грозди. Ягода крупная по сравнению с моим пальцем. Грозди тоже крупные, но обычно больше килограмма. Максимально у нас было кило 600, но вот я думаю, что это где-то кило 200, может быть кило 300. Ну, вот это тоже она тут. Еще с крылышком. Тоже больше килограмма будет. Ягода сладкая, плотная, мясистая, хрустящая, с легким мускатным ароматом. 8 сентября. Уже ягода вкусная, с легким мускатным ароматом. И смотрите. Вот ее косточки. Косточки уже коричневые. И дело в том, что у столовых довольно ранних сортов мякоть созревает раньше, чем косточка. И это... Ну, как бы не всегда можно ориентироваться и нужно на косточку. Косточка нам больше нужна для технических сортов. Тем не менее, косточка коричневая. Но как здесь вызревает лоза, смотрите сами. То есть процесс уже пошел. Вот здесь уже нормально идет вот крайняя лоза. Идет на вызревание вот там. Тоже видно, что лозы А то, Атос, первая сигнальная гроздь, конечно, небольшая, ягодки тут тоже небольшие. Кусту уже несколько лет, но дело в том, что он сидит не в самом лучшем месте, и он досаживался ко взрослым кустам. Соответственно, взрослые кусты, вот здесь семаны рядышком, они его угнетали, и он очень долго входил в свою силу. Гроздочек было несколько, но убрали, оставили только одну, для того, чтобы кустик окреп. Приятно гармоничный вкус, сладкая хрустящая ягода. На 8 сентября она уже полностью готова. Но ну, С учетом всех погодных условий, с учетом первого плодоношения, я думаю, что созревать он может на неделю, а то и на две раньше. Байконур молодой кустик, слабоватый, правда в прошлом году сигналочка была, но вот в этом году он выдал несколько гроздочек, вот там, вот здесь, очень красивая форма ягоды, такая удлиненная, смотрите, здесь вот покрупнее как бы гроздочка, но ну, ягодки чуть помельче, а вот здесь, ну вот, сравните с моим пальцем, то есть ягода длинная, ягода очень красивая, а ягода может долго сохраняться, и на кусте она может долго висеть, и в прошлом году мы гроздочку срезали, но я не скажу точно, сколько она полежала, но полежала достаточно долго. Причем в обычных условиях, без каких-либо особенностей. Но в этом году, смотрите, что интересно. Вот там солнечная страна, и там вот чуть-чуть он запаздывает, даже не докрасился. А здесь я вам просто покажу, вот что здесь. Девичий виноград соседи заплели забор. И тут здесь солнышко попадает не так много, в общем-то там север, но видите, почему-то он конечно вот эти, да, еще не готовые гроздочки, а вот эти такие вполне древесинка уже пошла зреть, Ну повторюсь, костик слабоватый, не очень нравится тут ему это место, но ничего страшного, кстати, вот здесь ягодка съедобная, вкусная, хрустящая, насыщенный, гармоничный вкус. Конечно, можно еще немножко на кусте повисеть, но сегодня у нас 15 сентября. В принципе, Байконур идет ровненько по своим срокам. А для него, как бы, это нормально. По крайней мере, я сравниваю по прошлому году с сигналкой, но в следующем году посмотрим. То есть для Байконура, середина сентября, как бы вполне хорошо. Если позволит погодка, еще немножко повисит, ну и дотянет вообще все свои кондиции, всю свою там вкус, аромат и сахар. Треск не трещал, и по болезням устойчивость хорошая при стандартных профилактических обработках. Валек, первая сигнальная груз, второй год кусту. Немножко кажется, что некоторые ягодки вот желтенькие, некоторые еще зеленоватые. Но на самом деле его уже можно кушать. Сегодня у нас 5 сентября. Тем более, что кустик находится немножко в тенечке. И при этом, повторюсь, кусту всего лишь второй год. Ягодоволька плотная, очень хрустящая, с насыщенным ароматом. Сначала приходит аромат мускатный, а потом, когда ягодка начинает больше созревать, вот, например, в этой грозе, поскольку чуть-чуть ну, ей -чуть еще можно повисеть, вот в этих ягодках будет мускат, а в более желтеньких уже будет мускат с грушевой ноткой. Пока что ягода здесь не очень крупная и вес гроздей, думаю, что грамм 400, но ну, для сигналки более чем. Да, и при этом, что стоит отметить, что вот массовые дожди, проливные ливни, ягода смогла удержать, не потрещала. В этом сезоне практически готов на 6 сентября, но с учетом сигнального урожая должен быть в обычных условиях готов в конце августа. Кишмиш Велис первое сигнальное плодоношение ну, вот эта самая большая гроздочка и рядышком прятала тос две поменьше вот такие вот красивый розовый окрас ягодка в этом году мелкая, ну повторюсь первая сигнальная значит треска в нашем случае не было никакого, ни одна ягодка не треснула, все целенько ничего я здесь не вырезала ни одной ягодки, ну конечно по срокам созревания все-таки Велес ранний, в наших условиях он запаздывает, но с учетом того, что это молодой кустик, что это первое плодоношение, плюс куст и отграда сильно пострадал, ну я думаю, что можем мы от него ожидать и лучшего, точно так же ягодка может быть крупнее, они а вот это вот мелочишка. Тем не менее, смотрите, гроздочка такая внушительная. Повторюсь, треска не было. Ягодка приятная. Сочно хрустящая и с легким мускатным ароматом. Конечно, осмелились предположить, что особенно вот видите с этой стороны такая ягодка еще розоватая, что даже она, наверное, еще не до конца набрала всего. Конечно, вот эти вот более темно-розовенькие, они более вкусненькие. И по-хорошему еще бы ему повисеть. Но посмотрим, оставим мы его, либо снимем. А с болезнью у него особо проблем нету, Но вот с созреванием лозы пока как-то не очень. Но повторюсь, кустик градом был побит. Еще чего-то ему здесь не очень хватает. Процессы пошли. То есть лоза не зеленая, как бубен. А лоза начинает желтеть. Поэтому я думаю, что все здесь с ним будет хорошо. Виктория в этом году ну, удивила, удивила. Я бы даже сказала, поразила. Многие слышали, что Виктория трещит. К тому же год сложный. Ну, реально сложный. Но Виктория не трещала. Сейчас я возьму гроздочки, покажу вам поближе. А при этом, смотрите... Куст мы раньше оставляли всегда у нее по одной грозди. А Виктория вообще слаборослик. А в этом году решили уже, ну, нагрузим так нагрузим. И оставили по две грозди. Ну, у нее грозди где-то 500 грамм, какой-то год были по 700 грамм. но ну, если одна гроздь. А здесь, я думаю, что 450-500 каждая точно будет. А может и чуть больше. Лозы цвет тоже, видите. Лоза. Ну вот, как минимум, на метр, даже больше, метр двадцать, метр тридцать повызревала. А где-то и больше. При этом 17 сентября, и она готова. В этом году, на самом деле, многие сорта запаздывали сильно в созревание. А Виктория нет. При, при такой нагрузке, при все всех как бы негативах этого года этого сезона виктория вообще не запоздала все она вот к середине сентября всегда как раз и созревает вкус тонкий и нежный мускат без терпкости и без приторности но ну, а что касается болезней при стандартных обработках никаких болезней на виктории не появляется Галахат. Первое сигнальное плодоношение. Дело в том, что куст сидит в не очень хорошем месте. Он досаживался, скажем так, в уже сформированный ряд, в уже сформированную шпалеру. И рядом большие кусты, они его перетесняли. Поэтому ему понадобилось несколько лет, чтобы пойти в силу. Ну вот, наконец-таки, он нам дал первый урожай. Поэтому гроздочки такие скромные, небольшие к сожалению, после проливных дождей ягода несколько потрещала, но последний дождь был неделю назад, и я ничего не вырезала. То есть глобального загнивания нет, что уже хорошо. Ягода на 7 сентября сладкая, вкусная, с легким фруктовым послевкусием. Ягода очень сочная, можно сказать, что прямо взрывается во рту, и мякоть такая нежная, приятная, похожая по ощущениям на мармеладик. Цвет здесь несколько зеленоват, но дело в том, что ну, голохат растет в такой, можно сказать, полутени. Делать какие-то поспешные выводы по первому плодоношению не стоит. Когда куст войдет в полную силу, когда он наберет старую древесину. Смотрите, вот я даже покажу, да, вот-вот она, старая древесина, у него пока совсем тоненькая. То есть кустик слабенький. Когда он войдет в полную силу, у него и ягоды будут покрупнее, и грозди покрупнее, и сроки созревания раньше. Донские зори вот такой вот красивый, очень желто-розовенький. Яркие, единственное, что Гроздочки, конечно, скромноваты Но что-то тут кустику не нравится Посмотрите на второй плоскости Такие довольно неплохие гроздочки Созревает середина сентября В норме В этом сезоне На 16 сентября Что у нас получается Вот здесь как-то больше солнышко, И вот с этой стороны гроздочки вообще Классные, вкусные но ну, а вот с той стороны, чуть-чуть будем еще подвисеть, вот, кислоту немножко сбросить. Так, по сахарку все хорошо, а кислоту немножко сбросить. Мускатик во вкусе с легкой цитрусовой ноткой. А, в общем-то, похож по вкусу на лучистый, похож по вкусу на тасон. Я бы сказала, что это ну, из одной серии вкусов. Глаза уже начала вызревать, вот там видно. По болезням никаких о, особых нюансов. Ну, вот единственное, что костик слабоват, что-то ему тут о, не очень нравится. Поэтому он так себе везет ну, на полозах Видно, да, что лосочки такие довольно тоненькие. Более что, смотрите, вот там его корешки, а там дальше яма. Ну, то есть понимаем, да, что и просыхает он больше, и питание ему меньше. И зимой тоже, ну, оно не промерзает-то, но, но все равно это сказывается такое соседство поэтому видите место не самое лучшее, посадив хорошее место получишь все гораздо раньше и в большем количестве. Елизавета совсем маленькая, скромненькая грозочка. Правда, пару ягодок мы с нее уже объели. Вместе с тем, хороших размеров крупная ягода. Ягода сладкая, ягода очень сочная. Можно сказать, прям взрывается во рту. Такая ягода очень хороша и приятна, когда хочется утолить жажду. Вот это то, что будет жажду утолять. Единственное, что на 7 сентября. То есть ягода вкусная, но ввиду больших дождей немножко размылся сахар. Вот сейчас его во вкусе чуть-чуть ну, не хватает. Кешмир запорожский в этом году много страдали. Вообще он дает большие грозди красивые. Его так надо хорошо нормировать. Но в этом году получилось так, что как раз когда он цвел, здесь были огромные грозди, они были побиты градом. И, и пыльца вся посмывалась, и все посмывалось, и, и грозди вот посмотрите, вот здесь видно, да? Вот это все побито, он весь такой вот ранен. Поэтому, конечно, урожай скромный, тем не менее урожай вкусный, на мармеладку похоже мякоть, вкус такой приятный, кисло-сладенький хотя вот сахар я недавно замеряла и ну хорошие показатели но за счет вот гармонии и и кислиночка есть и и сладость есть он очень приятный то есть и кислота здесь не выбивается и сладость не выбивается приятно и так покушать там конечно могут встречаться рудименты но это мелкие рудименты то есть крупной косточки там не будет у запорожского и в прошлом году я делала из него изюм. Изюм получается просто шикарный. В нем нет вот этой избыточной сладости, как бывает в некоторых изюмах, а в нем именно такая приятная гармония. И это тот изюм, который вы даже не в выпечку в выпечку жалко добавлять. Его просто можно вот сесть, взять горсть и съесть, и это будет очень вкусно. Лозы вызревают неплохо. Я бы даже сказала хорошо. Конечно, еще не на всю длину, но, тем не менее, вызревают неплохо. да. И обычно его начало с сентября уже можно есть. Но вот в этом году чуть-чуть кислота позже ушла. Поэтому на середину сентября все уже он вкусный. Я его снимаю. А обычно гораздо раньше. Из особенностей сорта единственное, что его надо очень хорошо формир... нормировать. Может давать грозди на опасенках. Даже покажу. Вот оставила одну такую. Вот такой посынковый урожайчик. Видите, уже довольно неплохой. Хорошая сила роста. Ну, конечно, запорожки надо нормировать. Это сорт самоубийца, можно сказать. Поэтому, если хотим получать урожай, то нормировка и зелеными побегами, и с посынковым урожаем надо быть внимательным. Ну, конечно, с основным урожаем тоже. Потому что гроздья, он выдает очень большие, очень крупные. Интрига ранее в этом году урожай более чем скромный. Буквально вот тут раз, два, три, четыре, пять маленьких гроздочек на весь вкус. Ну, так получилось, потому что весной очень сильно поели мыши. Почки, они их выгрызли буквально вот до вот этой старой древесины так что урожай можно сказать чудо что он вообще есть хоть какой-то а тем не менее несмотря на это несмотря на то что во время цветения еще и град нам добавил неприятностей на 6 сентября интрига ранее уже созрела вообще ее особенность она поздно теряет кислоту буквально вот перед созреванием, и, например, сегодня вам может казаться еще ягода кислая, а на завтра она уже будет готова, то есть она теряет кислоту в последний момент. Ну вот очевидно, что жаркое лето как раз-таки поспособствовало тому, что кислота ушла, и на 6 сентября ягода полностью готова. Ягода сочная, хрустящая, но мякоть она такая вот не очень жесткая, она больше, наверное, напоминает мармелад. Вкус сладкий и приятные фруктовые нотки мне напоминают вишню. Хорошую сладкую вишню в послевкусии. А когда она повисит еще чуть дольше, лично я улавливаю в этой ягоде, тона, она может быть вот как сладкой желтой медовой сливы. В норме гроздья у нее могут быть близки по размеру к гроздям Аркадии. Ну, смотрите, вот там у нас прям мы оставляли вот так вот двойничок. Начинает уже вызревать лоза. Что касается устойчивости к болезням, все у нее хорошо при стандартных обработках. Кишмиш-находка. Первое сигнальное плодоношение. Такие не очень большие гроздочки. Но заметьте, достаточно крупная ягода. А, конечно, это кишмиш четвертого класса семянности и рудименты костей. Там есть, но они мягкие. При таком о, размере ягодки, но ну, это вполне о, приятно. Окрасился, а конечно, так себе. Ну, вот видите, опять же где чуть темнее, вот там гроздочка поярче. Здесь есть гроздочка посветлее. Ну, вот это вот все. И вот там еще на второй плоскости тоже гроздочки. В принципе, окраска нормальная. И буквально пару дней назад я Снимала ролик про него, ну, про состояние сортов, и мне казалось, что недозревший. Я как раз-таки на теневой стороне шпалера пробовала, и еще он был кислый. Ну вот пару дней прошло. Я сегодня попробовала, даже, видите, вот снимаю, ну, только, только дождь прекратился. Вот я его снимаю, и сегодня он оказался очень вкусным. 17 сентября у нас на дворе. Ягода приятного гармоничного вкуса. И что интересно, бывает у некоторых сортов, когда начинаешь разжевывать шкурку, она с кислинкой. А у находки наоборот, когда разжевываете шкурку, то во рту остается более такой сладкий привкус. Что касается болезней, никаких особенностей нет. Более того, тут рядышком болявый тасон, вот прям побеги пересекаются, и находка при этом но абсолютно не болела, несмотря на то, что вот такая близость очага инфекции.